Для создания хита публичного нам будут нужны инструменты необычные. В условиях домашнего отчаяния хочется создать гангстерского звучания. Делаем маракасы, берем ананасы заграничные, не рис, не фасоль, а банку, крышку и гречу стратегичную. Далее добавляем основные ритмы. Не по струнам, а по барабану гитары элитной. Строится история, гитара звучит как надо, начинается соло, сейчас будет баллада. Содерберг предугадал Сценарий фильма злую шутку сыграл Ну из саб В их масках сила Вернулся Mortal Kombat Сюжет игры красивый. Оставайся дома Меньше гастролируй Занимайся спортом И не деградируй Законсервируй вирус Сиди в своей квартире Так происходит не только в России Можно, но зачем? Я не понимаю Здесь нет вирусов никаких Закрыты все границы Нет иммиграции в мире Театры и концерты Теперь в онлайн-эфире Актеры-трактористы учителя Буддисты, евристы, хоккеисты Гладят дома кисок пушистых Твой друг семья и телек на каждый день Дирижируй жизнью, станет веселей в мире есть проблема, не иронизируй Гречи отвори и яйцами не жонглируй От вируса есть плюсы, станет страна шире Не зря же ты неделю сидел с женой в квартире И из в декабре в норковом мундире Заполнит рот дома, рождаемость поднимет Доллар по сто, на улицах пустота Люди по хаткам сидят неспроста Танцуют и поют, в онлайне с другом пьют В домашнем уюте себя берегут Я снова бегу, а значит живу А если живу... Значит, люблю. Когда наступит время, и станет чистым воздух, И птицы Вить продолжат яйца в гнездах, И вспомнят люди, как здороваться за руку, И обниматься будут, и в клубах пить самбуку, Облизывать бокалы, паршрутка громко фукать, И жизнь на шпалы встанет, и будет все сначала.